Буэнос Диэс, братва. Ядерно-рассветный заряд выше экрана. Это значит, что мы продолжаем. Шарится по экспонатам пыльных полок. И у нас Зомби Стапс. Вторая серия. Хорош, ля, ля Вот не буду лишней лирики. Просто поехали. Как раз ровно с того места, где мы остановились в прошлый раз. Так. Ага, мне еще в вот этом лабиринте, блядь, надо проход найти. минутку так как раз а это уже зом. ты же все более-менее чесенько о мент Сечь ему о закусил за одну Перестай меня жрать. Ох ты ж. да, я никогда не думал, что в без пяти минут 25 меня будет заботить и... и настолько веселить игрушка про пожирание черепушек. Кишковый газ! ням так, череп прогрыз жерем эй ты, я тебя захаваю Так, надо немножко зомби прикрыться. Ах ты, падла дотянулся все-таки. Смотри-ка, опл. Так, Сави. Первый босс, что ли? У меня был нормальный такой запас зомбачей, и Зомби Zombie woman, walking down the street, зомби woman... О! Я тебя даже не заметил! дотянулся игры занул ох ты ж мать то сколько там копов ценный подъем <св> Звук такой блин. Ага. А вот я первый раз отъехал. Значит, у нас чекпоинта. Ням. Дудой ты яйцо Блять, как неуремя пернуло, та убила дотянулся так граната Зак, конечно. No его там сейчас затолкают. Так, иди-ка сюда. Здорово! Так, вторая граната. башню смысле ему вообще газ <рик> Да иди ты сюда мать твою куда это залез снег бам Oh my как... обезьяна Make it snappy. We're in the middle of a zombie holocaust. Kidoggy, one tank of extra leaders coming right up. I'm not sure I have enough cash to cover. Oh, never you mind, sir. It's on the house. Oh, it's my pleasure, officers. My pleasure. Chukche не дурак, чок-че писал бензобук. keep from eloping with the car. Boy, you know, it's a good thing you stopped by, officer. There's been a bit of lawlessness this afternoon. Tell me Strangest thing. This gentleman, a very ill one by the look of it. Wait a minute. Green skin, festering wound in his guts, ugly tie. I'm never gonna get used to seeing that. Huh, ain't that a kick in the head? Nyaaaaaaamn! <laughs> А там сидит ням. Стамс уже здесь, детка. Будь здоров. Факт! Бедуляга. И тебя вылечат. И тебя вылечат. Блин, ментов ну очень уж много. Дай, дай, crucify! Так, Гренов в дверь. И пока не упал, зухавать. И зухавать пока не упала. Как завещал дядя его. мы их будем в сортире мочить, если понадобится. Нормально у него кишка взрывается. О, живые. Так, надо немножко победить. То, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, то, Подвинься, мужик. Так. Ну уже вставай. А, oh. oh. uh. ah, стекло прохуерить не вариант. Ладно. Некоторые почти легальный чит. А, ты еще жив? И тебя вылечим. Спиралбан. А вроде еще стрелять никто не надумался. А за мы. Так. Закусили. Так а дальше то что? Тут я же по-моему был. зомби то тут больше, чем копов. Да? Так, откуда стреляют? Туда идти. А. Может, не, немножко не понимаю, откуда менты валят. I'm good. two zombies are better than one look them shall eat that Так, пердюж заряжен, кишки на месте. Пизда, мне назад будет весело. Listen up, you brain-eating cretin. Your little cannibal joy ride is over! My men are cleaning the rest of the zombie filth off the streets! And as for you, I'm gonna fix your wagon personally. Dr. Y is on his way over right now, but I'll be dancing on your grave long before he arrives. I wonder if there'll be anything left for him to dissect. Я думал, Хуя, таракан. control you anymore. It's а мне надо мозгового не сделать? прикольно, рука бегает отдельно от тушки как же этот уровень пройти то а? Да вот куда рука должна скабкаться вентиляция Да кажется я на правильном пути Ладно, пусть это будет прямо. Coming from. Get your ah filthy hand off me! You're not my friend. He can't control you anymore He can't Ну, не то чтобы нескончаемые, но их много. Ммм, иначе я могу от них отстреливаться, сколько моя душа пожелает. <звук> Прикольно. Мозговой слизень! Да уж прорваться придется крайне весело. Йоржишь твою меджешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. The... Главное до чекпоинта добраться. Оба. Да твою жди, движи ее. Чисто на скеле затащил. Прикольно, с рукой на голове. Сорольник кашачий саральник. Ну что, иди сюда. Блять. <menu> так. Так это лег. Я настреляю тебе в жопу Бляха-муха! Знаете что? что то мы даже как-то, наверное, подзатянули, поэтому продолжим в следующий раз Спасибо всем, кто смотрел. Лойс, пиписька. До свидания.